Интуиция. У меня есть иллюзия, что интуиция – это что-то из разряда сверхъестественного. У меня есть иллюзия, что интуиция либо есть у человека, либо ее нет. У меня есть иллюзия, что сильное интуитивное чутье дается только тем, у кого удачный расклад в нумерологии. У меня есть Иллюзия, что Интуиция это Помощь потусторонних сил. У меня есть Иллюзия, что Интуиция это голос Ангела-Хранителя. У меня есть Иллюзия, что Интуиция это Результат, выдаваемый наличием Большого Опыта в рассматриваемой ситуации... У меня есть Иллюзия, что Шестое Чувство обманчиво. У меня есть Иллюзия что с интуицией нужно быть осторожнее, за голося в голове можно угодить в больницу для душевнобольных. У меня есть иллюзия, что интуиция, и логика несовместимы. У меня есть иллюзия, что интуиция не включится, пока я не прокачаю аджна чакру и не открою третий глаз. У меня есть иллюзия, что у меня отсутствует интуитивное чутье. У меня есть иллюзия. Что я не могу влиять на случайные события. У меня есть иллюзия, что существует только женская интуиция. У меня есть иллюзия, что для того, чтобы получить доступ к интуиции, нужно пройти таинственный обряд посвящения. У меня есть иллюзия, что я не уникальная личность. У меня есть иллюзия, что интуиция это суеверия и приметы. У меня есть иллюзия. Что интуиция дада. У меня есть иллюзия, что все в этой жизни достается трудом. У меня есть иллюзия, что легких путей не бывает. У меня есть иллюзия, что если я получил что-то без труда, рано или поздно жизнь выставит за это счет. У меня есть иллюзия, что если интуиция подсказывает самый легкий путь, значит она дьявола. У меня есть иллюзия, что невозможно получать какую-либо информацию на расстоянии. У меня есть иллюзия, что подсознание работает медленнее и примитивнее, чем сознание. У меня есть иллюзия, что к интуитивному чутью склонны только те, у кого в роду были колдуны или ведьмы. У меня есть иллюзия что интуиция — это помощь духов моих предков. У меня есть иллюзия, что развитое интуитивное чутье — признак того, что в прошлой жизни я занимался магией, экстрасенсорикой и целительством. У меня есть иллюзия, что каждое действие должно быть обосновано. У меня есть иллюзия что раз уж в дикой природе осталось далеко позади, интуиция человечеству больше не нужна. У меня есть иллюзия, что в наш век бесконечно развивающихся технологий из рождения цифровой дополненной реальности полагаться можно только на холодный разум. У меня есть иллюзия, что разум это возничие на колеснице, а чувство это лошади. У меня есть иллюзия что моя жизнь остается в безопасной стабильности, пока все вокруг меня представляет собой закономерности. У меня есть иллюзия, что я не должен радоваться неуверенности и другим факторам, при которых ум демонстрирует свое бессилие. У меня есть иллюзия, что я должен принимать решения, основываясь на конкретных фактах и знаниях. У меня есть иллюзия что судьба не жалует спонтанность. У меня есть иллюзия, что интуиция это способ Бога оставаться анонимным помощником. У меня есть иллюзия, что интуиция открывается только истинно духовным людям. У меня есть иллюзия, что сверхспособности не существует на самом деле. У меня есть иллюзия что за использование любой сверхспособности приходится платить здоровьем или даже своей жизнью, у меня есть иллюзия, что интуиция непредсказуема и ненадежна, у меня есть иллюзия, что шестое чувство может пробуждаться только в момент серьезной опасности, у меня есть иллюзия, что если я стану супер интуитом, меня учуют другие экстрасенсы, найдут и заставят работать на себя или на ФСБ или на СБУ. У меня есть иллюзия, что читать людей неприлично. У меня есть иллюзия, что интуиция опасная штука. У меня есть иллюзия, что применение сверхспособностей для быстрого обогащения других корыстных целей – это нехорошо, наказуемо и осуждаемо. У меня есть иллюзия, что мне по жизни не везет. У меня есть иллюзия, что я не заслуживаю помощи извне. У меня есть иллюзия, что процесс мышления делает меня разумным существом. У меня есть иллюзия, что логика надежна как стали бетон, а интуиция вечно витает в облаках. У меня есть иллюзия, что интуиция развивается только посредством накопления жизненного опыта. У меня есть иллюзия, что интуиции допуском к любой информации обладают один на миллион, такие, как Нострадамус и Ванга. У меня есть иллюзия, что интуиция навсегда останется для меня тайной. У меня есть иллюзия что у меня недостаточно энергетики для раскрытия интуитивного навыка. У меня есть иллюзия, что интуиция это нечто, находящееся вне меня. У меня есть иллюзия, что интуиция никогда не проявлялась в моей жизни. У меня есть иллюзия, что доступ к шестому чувству получают только просветленные. У меня есть иллюзия, что если я задействую во всю свою интуицию, Моя жизнь превратится в опасное приключение. У меня есть иллюзия, что интуиция начнет быстро менять уклад моей жизни, а я пока к этому не товарищ, товарищ. У меня есть иллюзия, что в моей жизни нет места чудесам. У меня есть иллюзия, что если ни один человек вокруг меня не использует активно свое шестое чувство, значит, оно никому не нужно. У меня есть иллюзия, что я не могу довериться своему шестому чувству.